Всем добрый вечер. Случилось землетрясение. Я думаю, зрители присоединятся к тому, что я выражаю соболезнования. Мы сочувствуем пострадавшим. В качестве причин называют, в качестве версии причины таких событий, называют в том числе связь с магнитным полем Земли. С 2009 начались изменения в магнитном поле. Это цикличные вещи. К чему это приведет? Пока что ученые наблюдают, и что происходит с климатом, в том числе, что происходит. Я вижу подготовку к повышению уровня моря. Турция строит э, искусственный канал, Стамбульский канал. А в, Босфоре, в Босфоре ожидается повышение уровня воды на 5 метров. Это очень много. Это не означает, что все море повысится на такой уровень. Все-таки это узкий пролив. Тем не менее, на 5 метров ожидается в том числе, такая есть версия, в результате глобального потепления. Вы видите масштаб этого проекта. Это очень-очень масштабно. И э, те, кто такое проводит, видимо, не уверены в том, что вода будет расти. Так происходит не везде. Некоторые водоемы, наоборот, высыхают. Но из ближайших климатических изменений, которые мы еще вот будем наблюдать и застанем, видимо, здесь ожидается повышение уровня на указанной карте. Официальные причины строительства второго канала экономические, но, но здесь все равно учитывается глобальное потепление. Пишите комментарии. Подписывайтесь, ставьте лайк и до новых встреч!